Всем привет! В этом видео мы разберем следующие настройки Drupal. Мы разберем поиск по сайту и разберем синонимы урлов. Синонимы урлов это читаемые урлы для вашего сайта. Ну и страница поиска это поиск по пользователям и по нодам вашего сайта. Давайте зайдем на наш сайт. Раздел конфигурация. Поиск, метод данные. Давайте начнем с поиска. Страница поиска. Здесь Примерно такой же поиск, как и на Drupal 7, только за исключением того, что у нас теперь разделяется поиск по содержимому по нодам, search node, и search user для поиска пользователей. Так же, как и в прошлом Drupal 7 поиске, поиск индексирует содержимое сайта и потом выдает сразу из индекса. Это позволяет ускорить поиск необходимых слов. Таким образом, вы не слово по сайту, всему а вы ищете слово по всему индексу, который был создан на протяжении некоторого количества времени. Вот вы видите, что у нас проиндексировано 21 нода. То есть, например, если у вас 21 тысяча нод, тогда вы не будете искать по всем тысячам нод, а вы будете искать по индексу. То есть, например, по 100 пунктов или больше, сколько, в зависимости от того, сколько вы выберете, будет по запуску крона индексироваться ваш сайт. Ну, можно, например, поставить 200 или 500 без разницы в принципе крон запускается раз в сутки или чаще как вы поставите и ваш ноды будет проиндексированы дальше следующая настройка это минимальная длина слова ну вы можете искать конечно и по двум буквам слова но в принципе три буквы наверное минимальное количество букв из которых может состоять слово осмысленное также можно искать и различные сокращения если вы выставите минимальную длину слова 2, тогда у вас будет индекс гораздо больше, чем минимальное слово 3. То есть у вас будет больше словосочетаний из двух букв, которые можно будет найти в поиске. Это увеличит нагрузку на ваш сайт. То есть даже когда никто не ищет на вашем сайте ничего, индекс все равно работает, индексирует ваши ноды. Если у вас много нод, то индекс при минимальном длине слова 2 будет очень сильно разрастаться. Поэтому оставьте 3 или 4, ну, можно и 3 оставить, в принципе. Также журналирование поиска не самая важная функция, ее можно отключить. Если, например, на ваш сайт заходит очень много ботов, они будут постоянно пытаться найти и заспамить ваш сайт, будут отправлять различные запросы в поиск. Поэтому смысла журналировать их нет. Хотя, если у вас нет ботов на сайте или вы с ними боретесь, поставили капчу на поиск, вы можете поставить включить лог того, что ищут пользователи, это позволит вам узнать, что ищут, что хотят увидеть на вашем сайте пользователи, которые посещают ваш сайт. Возможно, вы измените контент, добавите какие-то статьи на сайт, чтобы пользователи находили необходимые им статьи. Ну и, соответственно, у нас есть настройки страниц поиска. Вы можете добавлять новые страницы. Здесь есть содержимое пользователей. Можно добавить поиск по другим типам антити. Для этого, возможно, нужно ставить другие модули. Но я думаю, для начала вам хватит этого поиска, встроенного в Drupal. Даже, возможно, вам и поиск по юзерам не нужен, и вы можете его отключить. Если вам интересны только страницы и информация о вашей компании, а пользователей у вас только один, который дополняет ваш сайт, то, в принципе, вам и не нужен этот поиск по юзерам. Просто отключаете его, и он становится неактивным. Давайте зайдем на страницу Note. У нас есть разные новости на сайте, например, новость 5. Если мы заходим на страницу поиска, пишем новость 5, то у нас выходит найденная нами нода. Также здесь есть расширенный поиск по разным типам материалов, по языкам. Но в принципе вы можете его отключить через перемешанность пользователя, через право доступа. Здесь есть отдельная настройка для расширенного пользователя. Вы можете отключить ее для анонимных пользователей. Здесь мы поиск. Здесь вы видите настройку «Использовать расширенный поиск». Она отключена для всех, кроме администратора. Этот поиск в принципе не нужен никому. Никто не будет кликать, накликивать, какие типы материалов хотят фильтровать. Он нужен скорее для администратора, чтобы найти нужную ему ноду. Поэтому можете смело отключать эту настройку, хотя ну, она, наверное, уже отключена и по умолчанию. В принципе, с поиском мы разобрались. Давайте перейдем к следующей настройке. Следующие настройки – это урлы, синонимы урлов, алиасы. Вы можете добавлять их вручную. Например, вы нашли ноду 5. Вот Мы нашли ноду 5, заходим на нее. У нас URL нод 14. Заходим «Добавить синоним» пишем существующий путь системный нот 14 и указываем алиас новость 5 сохраняем добавляем страницу и теперь если мы зайдем на страницу новость 5 то у нас будет показываться эта новость также заметьте что нет редиректа с нот 14 на новость 5 вам нужно поставить модуль global redirect или просто redirect именно он позволяет перенаправлять со страницы нот 14 на новость 5 если нет модуля redirect для 8 друпала, сейчас его нет посмотрите модуль global redirect вот он, если 8-го возможно, скоро он будет альфа или бета-версии, и вы можете его использовать. Но вы можете и dev-версию пробовать использовать, я думаю, она работает. Возможно, не совсем, не совсем функционалом, но должна, в принципе, работать. Но, как вы заметили, наверное, вручную для каждой ноды неудобно проставлять синоним. Для этого, чтобы все это дело автоматизировать, мы будем использовать модуль pub-авто. Вот этот модуль он позволяет вам автоматически сдавать эти урлы читаемые заходим качаем его копируем папку модулис и включаем Так, этот модуль требует еще c -tools и модуль Token. Также качаем и ставим их. У меня они уже скачаны. Я сейчас их просто закину на сайт. C-Tools и Token. Ссылки будут в описании к видео, поэтому можете просто переходить по ссылкам и качать эти модули. Отлично, теперь мы можем включить этот модуль. Факту, сохраняем. Включаем дополнительные модули. Отлично, модуль у нас включился. Заходим в его настройки. Конфигурацию этого модуля. У нас появилась вкладка шаблоны. давайте добавим паттерн, шаблон. Для, нашего, для наших новостей, например, выберем «Содержимое» и выберем тип материала, тип содержимого «Новость». Зададим паттерн «News» и добавим еще токен. Токены позволяют нам вставлять различные части ноды, части юзеров, в зависимости от того, что мы вводим. Ну, вот, например, токен, мы можем вставить title Просто кликаем на node title, он вставляется в поле Puff title. Отлично, теперь у нас будет урлы для нод, начинаться с news, slash и title ноды. Title наши новости. Давайте назовем это новости, метка новости. И теперь давайте попробуем создать новую новость. Заметьте, что мы будем писать на кириллице, например, «Новость 55». Пишем все на кириллице, сохраняем. И у нас автоматически добавился URL no news «Новость 55». И также будет со всеми другими материалами, которые, для которых вы добавите паттерн. Если вы паттерн добавляете, то, соответственно, у вас генерируется этот путь. Вы можете создать, например, для новостей news slash, для, для статей article slash, not title. Таким образом у вас будут различные URL для различных типов материалов. Также вы можете сделать балл generate. И, например, для всех типов материалов, которые, для которых еще не был создан этот синоним URL, алиас, вы создадите его, нажав только вот «Обновить». Трупал пройдет по всем возможным нодам. И вот обновил, например, 4 псевдонима. Создал альясы для этих нод. Для 4. Вы можете удалить ненужные вам синонимы. Все или для отдельных сущностей. Если вы зайдете в настройки PuffAuto, то вы увидите, что здесь можно сразу транслитерировать синонимы. Это позволяет делать сам модуль PAF-авто. Без модуля Transliteration, если вы использовали PuffAuto в 7 Drupal, то вам нужно было ставить модуль Transliteration. В 8 версии вы видели, этого делать не надо, вам не нужно ставить этот модуль. PuffAuto делает сам из коробки, переводит ваши урлы в латиницу, транслитерирует их. Поэтому вам не нужно будет Transliteration. Ну, в принципе, и мы тоже разобрались. Так что на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на дропале.